Всё в траве не видишь даже вот вот. О! они опять видимо только пошли ну а самое самое это конечно вот такие вот рыжики которые на плотном горрунте лежат вот такие вот Красивящие. Красивящие, маленькие. Ну для того, кто не знает, что рыжики чаще вот с такой травкой встречаются. Рыжий, рыжий. Но ну, конечно удовольствие не слишком большое, поэтому начали <как> искать грибы. Но этого стоит опять же. Ладно, от солнца пойдем Конечно, не так часто, как хотелось бы. но есть. Червяк. Ну хороший, конечно, можно было много тут порезать Главное, может несколько неудобно собирать, но, но все равно интересно. Ну, так почти не видно. Комары откуда-то взялись. И не это оставим. Ну, Маслята, конечно, не получилось резать. Ну вот как-то так примерно. Отгрузи здесь они, как правило, вам ходят. рудочек положим здесь похоже тоже видите как и пусто хотя как правило их несколько в одном месте все равно оставил что-то наверное. но ну, есть. Вот где мха нет, такие вот они. О какой старый. Они в таких вот мелкие приземистые такие, а которые в мху там грузди воронкой. Вот, тоже видно что. Не здесь все. А. Вот. Груздочек. Красота. Красавец. Вот сразу груздочек сидит. Здесь тоже вон груз. Вот Вот. И вот таким макаром. Смотреть надо. Здесь, на другой стороне. Угу. Вон, видишь, сколько тут груздиков. Да это вот что такое? Вот это? Поганки. Вот здесь вот тоже, смотри, вон там он вроде есть, да. а вон там он вообще, здесь. ну вот смотри, да. вот гряда, uh -huh. один старый, правда, и вот здесь где-то надо посмотреть. Сотуля. Вообще хорошо, конечно. Какие грузди мне нравятся. Но вкус, говорят, больше. Но это на любителя. У сырых. Где-то там есть видяшка. Ссылку может скину, как -то. На липовке сырых груздей. Я, правда, отваривал много. Говорят, много не надо раз отваривать вкус у них более торжественный но это опять же на любителя Не все правда ух ты с корнем получилось Сидят. Красавцы. Как-то так. Примерно. Вот еще тут травки, муравки. Вот это улов сегодняшний. Можно было еще, конечно, резать, но некогда. Поедем домой. На ну, дела идут. Весьма. Интересно. Интересно их собирать, когда они есть. корминой и кучками по-разному а, красава разному растут подожди немного ну, где-то тут вроде виднелся спрятался ну там Прятался в траву? Так, так. Куда вы, ребятки, спрятались? Идёшь хруст, всё ясно, опять на рыжике. Сегодня уже меньше грибов. Много червёвых очень. Obviously. Okay. Так вот не выключая камеру тут. там он еще мелкий вот здесь какая кучка симпатичная конечно не маленькие рыжаки как в прошлый раз но если через мясорубку то не годится и так далее Ну вот тоже маслята те которые не такие, крупные возьмем а вот те поменьше а тут рядом вот интересное место И кварц тут не следа здесь В случае... залетает. Но еще бы филетовая слюда и вообще прекрасно. Опа! Сколько же тут маслят было. Вот последний. Ой. вот так вот посмотришь с откоса. Вот, какие красавцы стоят тут у нас. Там вот еще один, он. А там вот не знаю возьмет нет. Так, где он тут? Их не вижу. Там еще два, а там он еще большой. <coughs> ну пойдем проверим. заберем с собой красавцы заберу на обратном пути вот обалчик, чистенький хорошенький этот уже старый все и этот старый нужно не трогать Ну, вот этот проверим вроде ничего и шлепка хорошая тут же маслята стоят он сколько Вау. какая красота Некоторые можно срезать Ой, чистюли какие. Красноголовик тут же. Вау! Чистенький какой. Так, а это что у нас? Белые грибы что ли? Да, белые грибы. Червилая, но потом проверю. Тоже белый гриб. А тут же красноголовик. Тут же еще один. О, так они только-только пошли. Только-только пошли. Интересное место. О, маслята сколько! Ух ты! А красноголовиков-то! Ой-ой-ой! Не знаешь за что взяться. Точно не знаешь. Потому что маслята да, маслята! А там что? Красноголовик или абаба? Да елки! Какой! Вот и какая! Да. Ну ладно. Нужно нанести ведро и к этой красоте. А что там дальше? Ну, Да. Надо было с собой еще ведро брать. Да. Там тоже вижу красноголовой. Не дошел еще до того места чтобы грибы собрать а здесь вот опять Ой, вон какой стоит и еще один маленький и еще да. Да, грибы пошли, нужно говорить, здесь ведро для внушения, наверное, около двух, да здесь сейчас немножко продовольственная программа будет выполнена. Ну вот, продовольственная программа 2016 решена. Пару бедер чуть больше хватит. Да только ленивый не наберет нынче. Вон их. везде, около машины даже, маслят. И под машиной где-то видел. Так что вот, ну, а бабки те сложнее, конечно, с красноголовиками их немного даже даже рыжики даже рыжие появились после засухи это вот как-то так ну вот на следующий день тут на этом месте красотульки подросли подросли красотульники больше стали Вот они какие хорошенькие. Ну тут же масленок, конечно, как без них нынче. Вот. Ух ты. Это похоже. святки но ну, где же красивые то грибы а, вот есть есть и хорошенькие грибы а это что на ну, этот я наступил на этого Двери. Тут этот трактор прошел. Классическое, конечно, нахождение груздя такой кучкой. Чистенькие такие. Хорошие, еще не успели зачервелить, не успели. Видишь, смотришь, ну вот тоже похоже. Mm груздочки mm -hmm. что нравится на плоском вот таком грунте они приземистые такие хорошие грузди бывают ваноковидные во мху вот oh. что-то смахивает да да да да, -да. Ah. червяевые Красавчик. Красавец. Где тут еще? Где тут еще на бугорок похоже? Ну какой. Ну вот рядышком. красавцы ну, вот это вот сухие грузди этот старик Маслята староватые, а вот сырых друзей много. Их конечно отваривать надо. Отваривать. Ну попробуем. бегать никуда. Эксперимент. сырыми груздями вот такие вот мохнатенькие но горькие поэтому их по-любому отваривать надо а мысли старые в принципе это все это все сыре грозди вот их тут сейчас ведро нарежу чтобы время не терять Вот такие mm. красоты маленькие. Mm. год какой-то ненормальный, да, ничего не Рыжик уже есть. Тут же красноголовники Тут же рыжики. И там вот еще ямка есть 10 Ветро будет, наверное Вот, Пройти не дают Бы все большие, может убрать не стал, но вот такие маленькие грибочки, конечно. Рядом с рыжиками растут и. Грусте сырые. Гуань. Не И грибы. Да, есть, конечно, переростки Рядом, вообще-то, молоденькие. Проверим. Найти бы херк везде. Наразовата. Помоложе, mm поменьше -hmm. Красатульки, красотульки, красотульки. магнатки. Ну вот, тут же и рыжики. Красавец. Ну вот задача выполнена набрана, так, эти уже брать не будем не будем тут можно косить их и косить вот этот вот еще молоденький возьмем и все поеду проверю место где красноголовики были рыбную охоту я закончил. Ведро сырых груздей, ведро рыжиков и полведра маслят.